Добрый вечер, дорогие друзья! Очень рада всех видеть. Очень приятно, что мы снова собрались в рамках проекта «Еврейские корни Курской общины». И мне хочется сказать, что сегодня у нас в рам... именно в рамках проекта заключительная встреча. В прошлый раз мы с вами начали разговор о еврейских врачах города Курска. И эта беседа, этот разговор был бы не неполным, если бы мы не рассказали о Саре Григорьевне Чарной. И мы специально сегодня расскажем о ней отдельно, потому что ее история заслуживает особого внимания. И я с большим удовольствием передаю слово ее дочке Мире Борисовне Левиной. Спасибо, Юлия Очень ответственно говорить о маме моем, прекрасном человеке, ну... Надо, как говорится, сконцентрироваться и рассказать ну, хотя бы так то, что действительно ее характеризует. Она родилась 1 мая 1923 года в Петрикове. Мы уже упоминали этот городок, откуда переехали в Курск очень много достойных людей. И... После ее рождения произошло такое драматическое событие, я бы даже сказала, трагедия. Ее мама, молодая, цветущая, здоровая женщина, переболела энцефалитом и превратилась в глубокого инвалида. Это, конечно, омрачило жизнь семьи и моей мамы. Семья была дружная, большое внимание уделяли сестры моего дедушки, ее отца Григория Львовича, Софья Львовна, Фаина Львовна. Ну, конечно, лишена была материнской ласки в полном смысле этого слова. Ну, вот так вот произошло. Потом семья переехала в Курск. Немножко они снимали жилье здесь, но потом дедушка мой купил дом на улице Большевиков. И, собственно, у мамы началось такое детство по накатанной ну, пути советской, такой, советского ребенка. Школа, которую она окончила прекрасно с золотой медалью. Потом она поступила в Московский юридический институт. Она с удовольствием там училась, изучала древнегреческий, изучала латынь. Этот институт был практически в одном здании с Московской консерваторией. И ходили в большой зал Московской консерватории, слушали именитых артистов, могли в коридоре встретить начинающую звезду советского пианиста Эмили Гиллерсу. То есть это счастливый был год ее жизни. Но сами понимаете, что в июне началась Отечественная война. И все это счастье было перечеркнуто. И вот она мне всегда рассказывала, что что-то я могу забыть. Но вот фронтовые годы, каждый день, каждый шаг, это ничего не исчезает из памяти. А в апреле 42 -го года она добровольно вступила в ряды Красной армии, это было в Оренбурге, тогда он назывался Чкалов, куда семья уже переехала в эвакуацию. И там девушек и парней направили сразу на Сталинградский фронт. Был очень, было очень мало бойцов, мужчин, то есть их было много, но события развивались так, что их требовалось все больше и больше. И поэтому девушек стали учить и мужским э, профессиям. Артиллеристы, связисты, разведчики, прожектористы. Все это стало комплектоваться и девушками. И она служила в 70-м отдельном батальоне в нос. Что такое внос? Это воздушное наблюдение, оповещение, связь. То есть сначала они были просто связистами, но связь была тогда проводная, не так, как сейчас мы привыкли, что ты можешь с любой точкой мира связаться. А тогда, так сказать, проводная связь часто нарушалась, и надо было ползти, соединять эти провода. Линия фронта была неопределенна, можно было попасть и в окружение. Но потом, когда создался этот 70-й отдельный батальон ВНОС, они стали воздушными разведчиками. И на всем пути к Сталинграду были оборудованы пункты ВНОС. Они были расположены на станции абган Тингута, Тенгута, Гундутово, Красноармейск, Бекетово. То есть через каждые 10-15 километров по пути пути к Сталинграду. И последний штаб в нос был непосредственно в Сталинграде. Пост представлял с собой землянку с полевым телефоном и окопами для круговой обороны. Ну, всю информацию о вражеских самолетах, количество, тип, курс передавался на главный штаб в нос. Мама даже запомнила его номер 020. И, ну, это была землянка, а разведчик находился наружу. Был э, бинокль, нужно было обладать острым слухом, острым зрением. Но они научились опознавать самолеты и очень точно сообщали все, чтобы зенитная артиллерия могла встретить эти самолеты. Вот. Ну, была у них, конечно, оборона. Вокруг землянки были выкопаны окопы. Там располагались орудия. Но это настолько наша армия была неоснащенная. Не было ни снарядов, ничего. Поэтому даже был приказ бригадного генерала не стрелять по одиночным целям, чтобы себя не обнаруживать. И они старались как-то это выполнять, но... Один был налет на станцию Тингута, где служила мама ночью. Их обнаружили очевидно днем и бомбили ночью. Это было что-то страшное. Много погибло парней и девушек. Но отступали. Силы были тогда несопоставимы. И вот части отступающая пехота они проходили мимо постов в нос и Бойцы этих постов соединялись с пехотой и постепенно отступали и приходили в Сталинград. И вот 25 августа 42 года мама пришла вместе со своим батальоном в Сталинград. То, что она мне рассказывала об этом, это... Просто невозможно описать. Не было понятия. Небо, земля. Все какое-то было единое, разрушенное. Гарь. Небо багровое. Просто это... Ну, это невозможно. Это был какой-то ад. Немецкие самолеты летели на предельно низкой высоте, что даже можно было видеть этих летчиков. Бомбежка. Очень страдало мирное население. Вот, говорит, идем мимо дома, двор. Все разрушено, причем дома. Одни острова стоят. Лежит женщина убитая, и рядом плачут дети. И мы, говорит, ничего не можем сделать, потому что у нас приказ идти и занять позиции. Но вы... Много, но мы все много знаем о Сталинградской битве. Как там было все, какая борьба была за каждый участок земли, за каждый э, дом, за каждый клочок земли. Но не хватало снарядов. Просто нечем было обороняться. И было принято решение часть вот этот вот 70-й батальон НОС отобрать девушек в количестве... Ну, где-то 30 или чуть больше их было. И оборудовать снаряжательную мастерскую. Прямо в самом Сталинграде, прямо в самом этом пекле. Ну вот, появились эти фотографии. Справа, это часть, видимо, этого батальона в нос. Но я думаю, что там не могли в такое время напряженное всех собрать. Вот вы видите и молодые ребята и девушки. А вот слева это вот моя мама. Ей 18 лет. Ну, мне кажется, что она даже еще здесь выглядит Помоложе. Вот. И работали. Да, я... Это весь их баталь... батальон ходил в 62-ю гвардейскую армию. Командовал знаменитой... Командар Василий Иванович Чуйков. И сейчас вернусь в на мастерскую. Как это было? С ближайших батарей привозили тренерные гильзы. Нашли помещение какого-то склада. Ну, привозили взрывчатые вещества, порох, капсули, И 24 часа работала эта мастерская. И днем, и ночью. Делали 85-миллиметровые снаряды и отправляли их на фронт, на, на э, зенитные батареи. Потом эта мастерская была переброшена на другой берег Волги. Там уже не было ни помещений, ничего. Вырыли котлован для того, чтобы разместить мастерскую, а сами в шалашах спали на земле. А это уже был ноябрь, и уже и декабрь, и тоненькие английские суконные такие шинели. Было очень холодно, не хватало ни еды, ни воды, но мастерская работала. И... Прекратила она свою работу только в феврале. Когда, вот, окончание Сталинградской битвы, это 3 февраля 1942 года, когда фельдмаршал 6-й армии Верхмота Паулюс подписал акт о капитуляции. Только тогда прекратила работу. И они сделали за все время более 80 тысяч снарядов, которые внесли существенный вклад в Сталинградскую битву. Вот. Ну, дальше уже эти войска в как-то э, значение их немножко ушло, и э, у, уже перепрофилировали в нос э, в пулеметность стрелковый полк. И мама там стала командиром роты, командиром отделения роты. Их перебросили на Дон. И задача была охранять мосты. Вот в станицах Нижний Затонск, Новогригорьевск, Калач. И она, когда говорила, говорит, это вот были такие установки, как фильм «Зори здесь тихий». И мы, говорит, сбивали самолеты. То есть, я вот так думаю, из наблюдений за самолетами перешли как истреблению Ну далее у нее путь пролегал на По Молдавии, Румынии, это уже был где-то второй украинский фронт. Часто они меняли дислокацию и на... сами переезжали в товарных вагонах, а зенитно-пулеметные установки на открытых платформах. И часто бомбили. И однажды поле попала в ногу. Она не придала значения этой ране Ну, видно, в полевых условиях невозможно было что-то там лечиться. И попала в госпиталь для легко раненых. Это ее отвезли в Одесская область, в Протопоповка. Но в госпитале много было людей. И жила рядом э, в обычной украинской хате у женщины, которая она очень всегда тепло вспоминала, э, тетя Гаша. У нее были свои дети, трое или четверо, муж ушел. Видимо, на фронт, потому что был маленький мальчик. Может, он и не знал, что этот мальчик родился. И вот эти вот украинцы делились последним. Она, я, говорит, была очень сильно простужена. Мне, говорит, она последнюю картошку сварила, чтобы я подышала. И таким образом очень всегда вспоминала эту семью и вообще все это село про Топоповку с большой теплотой. Вот. Но потом, после... Потом она была в 44 четвертом году мобилизована и приехала в Курск. Вот это вот фотография, вы видите, но это уже фотография мирная. Тут вот... Единственный мужчина это мой папа, черный Борис Маркевич, тоже фронтовик, интеллигентнейший, способнейший человек. А вот вторая за ним мама, а это, видимо, ее подруги по мединститу. Папа воевал под вязьмой, тоже был ранен. Вот такой мама проделала путь. Но была награждена, Юля, вот, нет, это уже потом было, а, это, это, это самое, вот видите ее награды, значит, медаль, за, боевые, за, медаль за, за победу над Германией, за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, орден Отечественной войны первой степени. Когда беру в руки эти вот медали, вот эту вот медаль за боевые заслуги. Она из серебра 925-й пробы. И она вот буквально немножко полежит, она темнеет. Я ее немножечко почистила резиночкой. Это самые первые настоящие солдатские вот эти медали. Еще без... Это, такие колодки красненькие. Ну, вот такое она, так сказать, прошла путь. Это, так сказать, все, что было на фронте. Хотя я так сжато понимаю, что время, не могу я столько. И я очень так сжато все рассказала, хотя на самом деле я... Правда, вспоминаю, кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Потому что воспоминания, кто там действительно было участвовало, очень тяжелые. Юля, я бы хотела спросить, вот дальше но мирная жизнь, и она не менее, так сказать, больше кусок жизни, мне продолжать рассказывать? Да, да, конечно, конечно. А, потому что я боюсь, может кто-то еще может сказать, и я займу время, я могу может, другое. Нет, у нас еще... а -а -а. Расскажите нам, пожалуйста, про мирное время тоже, а -а -а. и мы с удовольствием... Ну, да, ну в общем, вер... демобилизовалась в сорок четвертом году. Приехала, дом был этот тоже разгромлен, заходили не через дверь, а через окна, все стекла были выбиты. И вернулась с войны. Ну и сразу надо было вроде как семье помогать, заявила своему папе, моему дедушке Етеревичу Григорию Львовичу, что я пойду работать. Но дедушка у меня был человек мудрый, очень высоко оценил, образование, образованность всем своим сыновьям дал высшее образование, старший закончил московский станкин, младший московский МИД, ну. Мама уже не было возможности, естественно, возвращаться в Москву. Вот. И хотела работать, но дедушка сказал: Нет, работать ты не будешь, ты будешь учиться. И она поступила в Курский медицинский институт. И несмотря на то, что вот где-то она вышла замуж, по-моему, на третьем или на втором даже курсе, а на четвертом курсе родился мой старший брат Лев, она училась великолепно, получала сталинскую стипендию, окончила институт с отличием, и была распределена угораздравоотдел. Они там э, часто принимали, э, выезжали э, по эпидемиям, по эпидемиям, там свирепствовали эпидемии, но в целом это была чиновничья работа. И ей было просто, ну как, я училась на врача его вот перебираю тут бумаги. И очень было трудно вырваться из этого горздороводела, потому что она на фронте вступила в партию. И всегда это, так сказать, членство партии, вот сколько я знаю, только приносило одни обязанности, партийную дисциплину. Но кое-как она оттуда все-таки ушла. Сначала работала э, в поликлинике, где-то она была вот в центре. К сожалению, не нашла я следов. Она мне показывала, ну где-то в районе Ленина, где-то боковые улицы, даже не знаю, Какую сторону, но я найду. Она недолго там работала, а потом в поликлинике и в больнице на Дружинецкой, где там были прекрасные у нее коллеги, великолепные врачи. Даже еще раз их всех хочется вспомнить, но это как-нибудь, может, тоже соберемся. Вот. И она работала большую часть. Много работала участковым врачом. И она, ощущение, что она знала весь город. Она обслуживала дальние парки. Она полностью знала весь Цыганский бугор, Стрелецкую. Где бы мы ни оказывались, она, ощущение, знала каждый дом. Причем врачом она была ответственным. Тогда же не было ни мобильников, ничего. Вот... Ребенок заболел, и, так сказать, она волнуется, что может состояние ухудшиться, где дети ж быстро, так сказать, у них как улучшение, как и ухудшение может происходить. И я намчалась туда, без всяких вызовов, убеждалась, что все хорошо, и тогда только спокойно могла быть. Она очень много читала. Мы... Вот она получала э, журналы, я помню, «Защита материнства и детства», «Неврология психиатрии, психиатрия», еще что-то, «Медицинская газета», э, это не то, что вот сейчас у нас городские известия, это полный формат газета, как «Правда», «Известия», «Медицинская газета», я тоже ее с удовольствием читала. Даже стихотворение какой то мне понравился «Над Москвой», «Январская Пороша», телебашен мирные лучи, засыпай спокойно, мой хороший, потому что год врачи». Вот. Ну, еще там было пару куплетов. Помню, даже хотела какую-то песню сочинить, но поняла, что не композитор. Поняла, вот, что не композитор. Ну... <ında> <them>. После ее попросили работать в кишечном кабинете. Тоже новое направление, она это все освоила. Дальше не было невролога. Там раньше, по-моему, назывался невропатолог, сейчас называют невролог, но я думаю, не принципиально. И тут она очень задумалась, потому что это целое направление медицины которое надо знать, надо учи, у, у, многое учить в нем. И тут у нас была, но ну, друг нашей семьи, еще из тех врачей, Миротворская Елизавета Александровна, невролог, заслуженный врач, и она обратилась за советом. Она сказала, Савочка говорит, ну да вы что, ну вы же, говорит, опытный педиатр, да вы никогда ничего не пропустите, идите смело. И она поехала на курсы повышения квалификации, там переквалифицировалась на невролога и стала работать неврологом. Ну, неврологом она тоже работала очень творчески. Я как-то была на, на ее приемах. Не говорю, что перед дверью всегда вот такая вот очередь была. Она осматривалась с пяток до головы. Потом он, и, и ей, ей не трудно было. Туда не было мобильников позвонить в Москву, договориться со светилами э, детской неврологией, просто написать в какой-то институт, чтобы проконсультировали ребенка. И тут вот упоминали ласкового Бориса Израильча, тоже она и к нему приводила, чтобы обсудить лечение, все. И иногда вот чувствовалась, я говорю, ну, ты вот столько времени тратишь, ты же уже столько пыталась помочь. -то". Она говорит, мне это надо обязательно делать. Моя, чтобы я, говорит, была уверена, что я все сделала до конца, и чтобы родители этого больного ребенка тоже были уверены, что они все сделали, что могли. Что там такое у нас как-то? Ну ничего, она категорически была против назначения. Сразу сильно действующих лекарств с большими побочными явлениями, гормональных препаратов. То есть иногда приходилось, но это после того, как было все исчерпано. Она подбирала лекарственные травы, которые стоили очень дешево, составляла эти э, наборы, этих трав, которые заваривали, давали детям. И говорил, смотри, как хорошо получается. Вроде травы все они такие явления сняли. И... Мир, расскаж... Мир Борисовна, скажите, пожалуйста, и до скольки же лет она работала доктором? Юль, тут такое получилось, что она в своей вот этой больнице она не работала долго, потому что начал болеть папа и сильно. У него были инфаркт за инфарктом, и она ушла в пятьдесят лет. Но э, потом как-то его немножко после нескольких инфарктов состояния стабилизировалось. И тут позвонила ей э, одна ее подруга, она работала на в железнодорожной больнице, и сказала, ну выручай, ну, вот, ну нет, у невролог, ну приди на полставки, хоть на четверть, ну пожалуйста, вот, выручай приходи. И она пошла в железнодорожную больницу, и там был прекраснейший коллектив, вот там Бедор Григорий Самуилович был, тоже он фронтовик, и когда папа умер, это было такое горе, и вот этот коллектив помог ей тоже как-то вот преодолеть, потому что были очень прекрасные люди там. И до сих пор вот и я дружу вот с Ириной Павловной, наша семья, с Ириной Павловной Макаровой, которая была ее пациенткой, у которой она была участковым врачом, Ириной Павловной. Я только, говорит, стала врачом благодаря Саре Григорьевне. Она пришла, говорит, всегда мои руки, да это, говорит, а потом, говорит, очень долго согревала фондоскоп, чтобы меня послушать. И я хотела быть такая, как она. Вот. Знаете, у нас несколько историй было таких хороших врачей, которые перед тем, как послушать, обязательно согревали фондоскоп. Вот это говорит о том, как человечно относились к своим пациентам на экране увидите сару Григорьевну уже совсем старенькую но сразу в ней угадывается это молоденькая 18-летняя девушка которую мы видели на первых фотографиях вот, вот да вот старенькая да но абсолютно современная вот у нас благодаря ей благодаря папе всегда очень было в доме спокойно никто голоса не повышал всегда Звучала хорошая поэзия, были хорошие книги, звучала музыка. Вот рояль тут за моей спиной, что сказать, это потом уже когда я училась в музыкальной школе его купили взамен старого пианино. Он всегда звучал, острый звучала, и голоса, и один раз даже виолончелист нам пришел. Это все благодаря ей, она могла бы прекрасно, она прекрасно пела что-то делала по хозяйству, делала Али из Зобер, э, в общем, даже когда как-то мы поговорили, говорю, давай, говорю, уже ей далеко было, даже за на 85, наверное, давай, говорю, осваивай компьютер, а она говорит, да давай, и она так хорошо стала получаться, включать, выключать там все. Ну, а потом, несмотря на то, что прооперировали два глаза катарапта, зрение стало садиться, другие там проблемы с сетчаткой. И, к сожалению, этого вот не, не, не получилось. Это. Но она всегда была оптимистой. Ну что, кроме, так сказать, восхищения ей благодарности, я это все как-то внутри. Спасибо, Спасибо большое, uh, Мира. очень интересно. Спасибо. Спасибо большое. Я буду просить тех, кто не говорит, выключать микрофоны, потому что у нас идет белый шум и очень сложно тем, кто говорит. Миря Борисович, еще раз огромное спасибо вам за эту историю о вашей маме, такая огромная жизнь, которая может быть приравнена к настоящему подвигу. пожалуйста, я конечно очень ждала, наверное, сказала сейчас, я за это не сказала, то и много раз не сказала, хорошего. Так вот бывает, и, и ничего тут не сделаешь. Ну, спасибо вам. Спасибо, спасибо вам большое. Было очень-очень интересно. И мы продолжаем. И если вы помните, когда мы с вами встретились, самый первый раз, это было еще в прошлом году, в конце ноября. Мы с вами первое, о чем говорили, какие имена мы сразу вспоминаем, когда говорим о, еврейск... о знаменитых людях еврейской общины города Курск. И первое из имен, которое вспомнили, это замечательный человек, великий музыкант Илья Иосифович Кальман. Здесь с нами присутствует его сын Эдуард, но, история, о мы тоже, конечно, слышим, но историю о нем подготовила Галина Сокольская, Я передаю ей слово. Здравствуйте, дорогие сограждане! Я хочу рассказать про Илью Кармана по книге «Курян моих прекрасные черты», которую написала Татьяна Латышева, наша журналистка. Все ее прекрасно знают, у нее интересный слог, она нашла интересную информацию. Мои личные воспоминания про Илью Кальмана, ну, я, может, и не знала, кто это, но э, связанные с воспоминанием э, посещения цирка, когда э, билеты были около э, оркестра, и там стоял такой высокий, такой важный человек в блестящем таком пиджаке, э, и звучание самого оркестра. Вот это ощущение осталось со мной на всю жизнь. Это интересное зрелище и цирки я люблю, может быть, даже и благодаря этому оркестру тоже. Итак, Илья Кальман, коренной курянин, окончил 7 классов 6 школы, музыкальное училище по классу флейта. Ну, само рождение, всякую информацию основную вы можете найти в Википедии или в каких-то сайтах. Здесь больше интересно все, что касается вокруг этой жизни, вокруг жизни такого человека, как Илья Кальман. После окончания поступил в Казанскую консерваторию и одновременно работал в эстрадно-симфоническом оркестре, в Оркестре Казанского оперного театра. Выступал сольными программами. В 1968 году пригласили его солистом в Государственный оркестр Абхазии, в город Сухуми. Илья перевелся в Тбилисскую консерваторию Сараджишвили, ее окончил в 1970 году. Одновременно преподавал в Сухомском музыкальном училище, класс флейты, кларнета, саксофона. С 5 ноября 1971 года главный дирижер оркестра Курского церна. Его сверстники помнят Юрия Кальмана не таким импозантным и солидным. Многие, например, Лидия Девянина, тогда еще Лида Верютина, вспоминают Дунова Кальманенко в оркестре, который играл на танцах в Доме офицеров и Первомайском. Кто-то помнил его на спортивной площадке. В начале 60-х годов Илья защищал ворота молодежного состава футбольного авангарда. В памяти Натальи Ликинг праздничные демонстрации впереди колонны музычилища в оркестре «Огромный Кальман», с крошечной флиты пикколо. Дирижером э, оркестра русского Илья Кальман стал в 26 лет и столько же лет пребывал в этой должности. Он первый цирковой дирижер, удостоенный звания Заслуженный артист РСФСР. Кальман был дирижером сборного оркестра России, который сопровождал цирковую программу Золото России. И с ней оркестр объедел чуть не все города России и Европы. Он дирижировал первым цирковым представлением в московском Кремле. В конце 80-х его избрали председателем Совета дирижеров Союз Госцирки. За четверть века до пожара цирковые представления посетили более 12 миллионов зрителей. Миллионы людей восхищались звучанием оркестра. Ну, наверное, большинство курян Курска, которые постарше, чем мои дети, и то мои дети успели, старшая дочь успела посетить, посетить представление в Курском цирке, и даже у нее остались какие-то впечатления. И, наверное, немало курян, кто бы помнил, кто помнит, наверное, этого колоритного человека. Татьяна задала вопрос. О нем коллеги, чьи детство пришлось на расцвет нашего цирка и его оркестра. Рассказывал Виктор О, Кальман, обожаю. Всегда просил родителей взять билеты поближе к оркестру или напротив, чтобы его видеть. Всегда собранный, строгий такой волшебник во фраке и его волшебный коллектив. Илья Кальман безошибочно чувствовал природу цирка и каждого цирка из цирковых жанров. Как он чувствовал музыку. Это было не просто музыкальное сопровождение, нечто большее. Последний аккорд всегда точно с комплиментом артиста. Кальман умел подогнать или наоборот подтянуть темп для этого. И вообще дирижер всегда был большим мастером импровизации. В цирке это особенно ценно. У него была феноменальная музыкальная хватка. Ведь для того, чтобы работать в цирке, нужно много уметь. А он умел. Он был прекрасный аранжировщик. Что-то украсить, что-то усложнить. Не самые сильные номера спасались музыкой Кальмановского оркестра. Интересные становились еще интереснее, и еще более захватывающими. Как умело подчинялся оркестр. И кажется, само действие дирижерской палочки, кульминация – Зал зато дыхание и единый вздох облегчения, и музыка ликует вместе с залом. Цирковые его обожали. Благодаря Кальману их номера становились еще вкуснее. Оркестр всегда во вовремя приходил артисту на помощь, сглаживал ширковатость. И наоборот, лучшие моменты воспринимались благодаря музыке еще ярче, сочнее, триумфальнее. В конце каждой программы в Курском цирке было принято собираться артистам и оркестру за дружеским застольем и говорить друг другу хорошие слова. И тут уж Кальман был не тем величавым дирижером, шутил он отменно, ценил понимал юмор, был аристократичен и прост, хорошо играл бильярд, шахматы. Его ценили и обожали Тереза Дурова, Юрий Дуров, укротители тигров Богдасарова, клоун Карандаш, цирковые программы дни очень украшали досуг курян. 31 декабря, 1 января традиция. Перед началом представления оркестр и артисты пьют по бокалу шампанского на удачу. Ночь поучит и делает из консервов красную икру, сказал кто-то из музыкантов. Добрый вечер, господа музыканты, приветствую оркестр, начиная репетицию или в начале представления. Очень внятно объяснял задачи, всегда стоял горой за своих музыкантов, был требователен, справедлив, порядочен. Поскольку был хорошим психологом, находил подход к каждому, понимая, что все они люди творческие, со своими личными качествами, амбициями, имеющие на них право, потому что творческие. Всего 20 человек, творческий коллектив, это маленькая фабрика. Отец музыканта Бориса Прусакова был директором цирка в 70-е годы. Борис помнит, как долго и увлеченно у них дома обсуждался запуск каждой программы. И в молодости, и в зрелости Кальман был одержим работой. Она приносила ему удовольствие. Счастливая, немногим свойствам попадания в профессию. Татьяна не раз брала у Кальмана интервью, общалась с ним в нерабочей обстановке. Вне цирка он не был звездным, был скромным, интеллигентным, умным. Однажды материал Татьяна Латышева, связанный с присвоением курскому дирижеру звания заслуженного артиста, назывался «Браво, маэстро Кальман». И начинался с того, что в Курске есть все – красная площадь, дом совета и даже собственный и Кальман. Кальман был по-настоящему эрудированным человеком, назвали его «Ходячей энциклопедией». И не было бы того, в чем бы он не разбирался. Знал все стили и направления музыки, играл на духовых инструментах, на всех – флете, саксофоне, гобое. Очень любил животных, особенно собак. Всегда стал бездомный дворняк еду. У Ирии Иосифовича было великолепное чувство юмора, он мог изящно подколоть собеседника. Ирония его была не обидной, но всегда смешной и в самую точку. Впрочем, порой он бывал резким и бескомпромиссным. Кальман жил очень насыщенно, активно, был необыкновенным трудягой, успевал столько, сколько мало кто еще. Абсолютно советский человек, бескорыстный, работал не за страх, а за совесть. В том смысле? из любви. Великий труженик. На море, на пляже он записывал новую тетрадку. Сказал о Кальмане музыкант Владимир Богдан. Рассказывает Натан Коган. Сентябрь 80 го только закончилась Олимпиада. Умер Высоцкий. Мы работаем с программой «Русские чудеса» в Каунасе. Виртуозная программа. Наш оркестр звучал, как хороший американский биг бен. Впервые оказались в настоящей Европе. Литва в те застойные времена казалась нам именно такой. В Каунас мы приехали на кальмановской машине. За рулем по очереди, но в основном сам Илья. Водителем он, кстати, тоже был прекрасным. Нам с Кальманом сняли квартиру на дворе. Всю неделю накануне гастроли, после насыщенного дня, уж было там что посмотреть. Илья до трех 4 часов ночи сидел за столом, расписывал партии, работая над аранжировками. Это было его правило, не начинать репетиции с новой программы прежде чем досконально не будет расписана каждая нота, каждый акцент, каждая партия его музыкантов. Тракай, музей люниса великолепный кримический музей, грибные вылазки, роскошные кафе, и рестораны, цены демократичные, обслуживание европейское. Зарабатывали мы хорошо, так что могли позволить им многое. Просто маленький Париж. Илья обалдел от всего этого. Весь месяц был прекрасным расположением духа. В Вильнюсе в это время работал дядя Николин так звал его э, Кальман, и как он любил, ценил Илью. Впрочем, все цирковые знаменитости относились к Илье так, ведь он был виртуоз и своего дела. Кальман делал все, чтобы оркестр играл вкусно, это его определение, чтобы музыка ложилась на сердце, старые аршировки дописывал, переделывал, писал свою музыку, он не купался, наслаждался звучением оркестра, царил со своей волшебной дирижерской Цирка. А во время репетиции он бесконечно оттачивал музыкальную программу, требовал повторения, пока не устаканится, пока каждый инструмент не зазвучит, как им было задумано. Илья был виртуозным музыкантом с абсолютным слухом, безупречным вкусом, требовал от своих оркестрантов тоже виртуозности. Любой по-настоящему творческий человек не мыслим без юмора. Оно проявлялось и в быту, и в деле маленькие приоризации, и хохмы. И это очень оживляло программы. Например, в одной из программ «Джигитовка» несколько представлений идет под лихую лезгинку, и вдруг Кальман подают знак играть марш Буденова, Артисты на арене быстро ориентируются, а потом, стоя в кулисах, смеются и аплодируют. В оркестре всегда было два барабанщика. Коля оркестр, а сам Натан работал на акцентах. Зорко следят за всем брови маэстро. Репетировали с удовольствием, но если кто-то долго тупил или что-то позволял себе, маэстро мог запустить него чем-нибудь тяжелым. Из Каунса заехали ехали затаренные по полной программе. Везли сухую колбасу, сыр, невиданные в те времена у нас города деликатесы. Илья был человеком далеким от быта. В доме всем заправляла Эмма. Коллектив позаботился о том, чтобы Кайман не приехал из страны из обилия с пустыми руками. Забили багажник его машины под завязку, за что получить благодарность от Эммы. Первый раз Илья так отличился. Лучшие, это были лучшие годы многих курских музыкантов. Атмосфера в нашем цирковом оркестре была замечательная. Все мы коллективно отмечали дни рождения, друг друга поддерживали, и заслугу в этом, несомненно, нашего маэстро. Рассказывает да, Гальчка, немножко прыгает звук. Я тебя попрошу поговорить, говорить чуть-чуть медленнее или выключить видео, потому что немножко скачет звук. Ну, у меня тоже он скачет. Да, интернет. Тут ничего не могу сделать. Если ты выключишь у себя видео, то будет лучше слышно. Если ты выключишь у себя видео, а, будет лучше. думаешь, лучше будет, да? Ага. Хорошо. Сейчас угу. так. попробую так. Так, рассказывает Ирина Волкова. В цирке был один праздник, которого все ждали 4 мая, день рождения кальмана. В этот день был, просто как мало его 50-летие, 25 лет Готовим сюрпризы. Он ничего не знает. Артисты из работающей программы, все рассказывают, Ирина, собрались перед э, представлением за кулисами, попросив инспектора же после увертюры дать возможность его поздравить. Зал был в тот день полный. Он отыграл увертюру, посмотрел вниз и обалдел. Оля Ван Юли, китаянка-красавица-дрессировщица с цветами, я шампанским, поднялись к нему в оркестр, я в шоке, растерян, улыбающиеся в усы. глаза блестят, аплодисменты были ошибтельными, зрители аплодировали стоя, он был счастлив. В нашем цирке он был главным человеком, только он мог назначить или уволить не только музыкантов или администраторов, даже уборщиц и дворников. У него была реальная власть, решал все только он, Директор, директора были свадебными генералами. Если он кого-то любил, то дело для этого человека невозможно. Кальман пользовался большой популярностью у приезжих артистов. Они потом в Москве рассказывали, какой там папа, ведь он был всегда компанейский, харизматичный, главное, большой профессионал. Илья писал музыку. У него на столе в кабинете много лет стоял ослик, такой маленький ослик. И вот он напишет что-то и подножку ослика складывает. Куда-то пропали его партитуры. Кальман хотел делать программу для оркестра вне цирка. Очень быстро загорался любой интересной идеи. Татьяна с Ильей мечтали воплотить проект «Цирк нашего детства». Решили ставить спектакль, очень трогательный, реальный, на основе реальной истории про двоих мальчишек-одноклассников Татьяны Латышевой. С раннего детства обожавших цирк. Благо, жили на Сосновской как они каждый день приходили, и контролеры покорили без билетов. Один из них стал секретарем парт-организации «Тырка», а второй поступил в училище «Караныша» и стал цирковым артистом. Илья Иосифович тяжело переживал поддержанные с «Эммой», такие разные на первый взгляд. Они были единым целым командой, и в горе, и в радости, и дома, и на работе. Добрая, громкая, похожая на десятку «Эмма» интеллигентнейший Илья Осипович. Эмма дочь героя Советского Союза. Познакомились они в Казани в студенческие годы. За время гастролей, гостиничный номер кальманов, место, где стол, готовый стол и дом. Эма гостеприимная, радушная хозяйка. Накрыть поляну для артистов для нее не составляло труда. Посмотреть на кальмана в те горькие дни было больно, хотя он не позволял себе жалеть, был сдержан, пытался улыбаться. Со второй женой Галины они познакомились в колледже культуры. Рюменко. «Я не сразу поняла, что он наказывает мне знаки внимания. Я была заведующим отделением народных инструментов. У нас были хорошие рабочие отношения. Очень ценил его как человека и профессионала. Он был сильным педагогом, мог не только разжечь талант, поставить руку подготовленному музыкальной школой студенту, но и поднять на крыло те, кто пришел в колледж без базового музыкального образования». У каждого Кальман ненавязчиво, красиво, старомодно. Моя мама приняла и полюбила его как родного, и дети, у меня их трое взрослых. Он очень ждал открытия нового цирка, но, увы. Кальмана не было в городе, когда цирк сгорел. Когда впервые оказался на пепелище, все не мог поверить. Ходил, трогал то, что осталось от, от, из оркестровой ложи, плакал, долго не мог смириться». Вскоре Григорий Львович пригласил его в качестве музыканта в городской эстрадно-симфонический оркестр при Курской филармонии, но и цирковым дирижером он доставался, выезжая на гастроли с разными трупами. В 2008 году, в 65 лет, Илья Иосифович стал художественным руководителем, главным дирижером Оркестра духовых инструментов Курской филармонии. В 2009 начал работать с биг-бендом. увлеченно репетировал, готовил большую праздничную программу но так и не дождался сольного концерта оркестра. Концерт состоялся и был посвящен памяти своего дирижера. 4 мая праздновалось его 65-летие, 5-го духового оркестра. 22 апреля – выездной концерт «Железногорск», который был на ура принят публикой. Потом начались репетиции к параду оркестра, но 8 мая за час до начала сердце Кальмана остановилось. Созданный Ильей Кальманом оркестр духовых инструментов и биг бенд любят куряне. Сейчас оба этих коллектива по-прежнему возглавляет Кальман, но теперь уже Эдуард. Спасибо Судьяна. большое, Галя, спасибо и еще большое, раз большое Галя. спасибо и Татьяне Лапушкиной. К сожалению, она не принимает участие на наших встречах, но это пока. Я надеюсь, что в будущем она к нам присоединится. А пока большое ей спасибо. За этот замечательный материал, и мне хочется передать слово Эдуарду. Идти включай, пожалуйста, камеру, микрофон. Здравствуйте, Здравствуйте всем, Шалом. Здравствуйте. Как да, я да, слышно. Меня слышно? Да, да, да. Здравствуйте всем. Ой, очень тронул рассказ Галины. Огромное спасибо Галине, огромное спасибо за такой рассказ. Там, единственное, да, у него день рождения, 4 марта умер он, 8 но это даже не, не настолько важно, важно, э, насколько много добрых слов, воспоминаний. Я как будто вспомнил свое детство, прям пронесся, вся моя жизнь пронеслась перед глазами. То есть... Огромное вам спасибо, нижайший поклон. Огромное спасибо организаторам, что вспоминаете людей, которыми, ну, к счастью, можно гордиться в Курске нашими, нашими земляками. И, конечно, всем присутствующим, что были и что слушали, мне повезло участвовать в этом. Добавить мне абсолютно нечего. Еще раз хочется сказать и пожелать проекту Огромного будущего и прекрасного, и далекого, всего спасибо. самого хорошего. Спасибо. спасибо вам большое, у меня правда даже слезы. Это хорошие слезы, спасибо большое, Эдик. И когда мы начинали наш проект, если вы помните, мы рассказывали о том, что в рамках этого проекта будет, о том, что встреча, о том, что проект будет готовиться сайт. И э, сайт еврейского кладбища, э, вот здесь находится Сергей Валентин, он как раз занимается его разработкой. Сейчас он нам его продемонстрирует. Я попрошу его включить микрофон, но мне хочется тоже рассказать историю. Не просто так он занялся разработкой этого сайта, а началось, началось все с его супруги, бабушка которой похоронена на старом еврейском херсонском кладбище, который начал разрабатывать этот сайт о бабушке своей супруги и вот э, сейчас для нас для всех появляется такой потрясающий ресурс он пока находится в работе это не окончательный вариант но уже очень много рабочих моментов мы можем с вами сегодня посмотреть я прошу седю ориентиру включить демонстрацию экрана микрофон и нам сайт немножко показать так, микрофон уже Микрофон уже включен, я надеюсь меня слышно. Оп. Вот сейчас вот так вот выглядит главный экран. Здесь будут размещены общие изображения вот этих вот кладбищ, которые сверху перечислены. Трех. Сейчас это просто вот надписи маленькие, надписи маленькие пока только потому, что здесь будут большие фотографии, такие же, как вы увидите на других страничках. Может быть, в ближайшее время изменится их расположение. Значит, во-первых, сайт сделан сразу на двух языках. То есть мы сейчас смотрим на Русскую версию, если нажмем на букву «Е», e, мы получим английскую версию. Если, ну сейчас есть много уже людей, которые обращаются за информацией, но у них нету даже русских букв на клавиатуре, им удобнее значит, читать на английском языке. Что здесь есть? Здесь есть список. Вот он загрузился. Всего, что мы обнаружили. Всего. Здесь где-то порядка 2700 записей. Но если интересно, 2704. Конечно, к сожалению, все записи вводились вручную, поэтому возможны ошибки. Мы в ближайшее время откроем Тут средства для связи, прямо на этом сайте. Если вы обнаружите ошибку, вы пишите, пожалуйста, мы будем только рады ее исправить. Сергей я кто правильно понимаю, что вот в этом списке сейчас мы видим все фамилии с трех еврейских захоронений? Да, мы, мы видим вообще всю информацию, которую можно было получить. Есть еще очень много могил, на которых нам ничего не удалось разобрать. То есть, если у кого-то есть информация о том, что вот есть такая безыменная могила, мы ее найдем, подпишем. Вот. Здесь, конечно, можно просмотреть любую из могил. Почти по всем есть фотографии. Из 2700 хранений нам сейчас не хватает порядка 100 фотографий. Они у нас есть. Просто там очень Надо затруднено писать. разобрать, к чему они относятся. Вот. Потому что надписи везде очень плохо видны. Можно я тоже буду немножко дополнять. Смотрите, вот сейчас мы перешли на конкретное захоронение. Да. Его можно посмотреть будет на плане и посмотреть, на каком кладбище это захоронение находится. Вот давайте посмотрим, как нам посмотреть, на каком из кладбище. Мы можем посмотреть... Вот зайти в список этого. То есть здесь будет размещена схема кладбища. Она будет квадратиком. Сейчас она просто дана списком, потому что мы вот делаем квадратики, квадратики из понятной схемы. У нас буквально появится завтра, послезавтра. Еще у нас будет вот схема, где это кладбище расположено на карте города. Ну здесь будет интерактивная карта. Сейчас здесь статическая карта. Ну, ну, значит, мы, когда мы понятно. нашли какой-то и нажали на нем, как добраться, мы видите, видим, видим над, это кладбище и как до него добраться. Здесь есть даже схемы транспорта. Да. И самое главное, мы можем искать фамилии. И вот, допустим, я просто взял любую фамилию и мы здесь находим все захоронения с этой фамилией. Поиск работает и на русском, и на английском языке. Мы можем переключиться на английский язык, смотреть там, э, схему любого кладбища. Вот, пожалуйста. То есть это дву, двуязычный сайт. Спасибо и, большое. И, и еще, вот сейчас я переключусь, конечно, на русский язык. Это уже Илья вам может рассказать. Вот видите, у нас здесь имеется только имя, фамилия, отчество, годы жизни. По желанию мы можем разместить в этой части любую другую информацию, если к нам обратятся родственники. Ну и вообще это для того, чтобы хотя бы дальние родственники, которые куда-то уехали, могли бы вот показать детям, посмотреть. Вот. Могу еще сказать, ну, наверное, это все знают, что англоязычная версия этой базы ну по старому кладбищу, ее некоторые компетентные органы в свое время у нас попросили, и мы не отказали, так что граждане Америки могут тоже по базе искать, значит, своих похороненных родственников на этом кладбище. Ну, все. Большое спасибо, Сергей Валентинович. Все спасибо, очень спасибо. понятно. А, вот вы увидели уже такую рабочую предзапускную версию сайта, буквально на следующей неделе, к концу недели, мы надеемся, что у нас уже появится ссылка, уже э, все будет размещено, она будет размещена в фейсбуке на странице общины, и э, вы все сможете зайти и дать эту ссылку своим родственникам в Израиле, уже сказали, в Америке. И можно будет найти захоронение своих близких. Я думаю, что это будет очень удобно. Это будет работающий сайт. Как вы уже услышали, можно будет дополнять истории о людях. И не зря бы рассказывали эти истории. И все эти месяцы мы сможем их записать и разместить на сайте. И удобно будет связаться с общиной. Не обязательно через страницу, а прямо через этот сайт. Вот такой у нас с вами получился проект. Но несмотря на то, что сегодня в рамках проекта эта встреча последняя, мы знаем, что уже появилось много тем, о которых хотелось бы поговорить еще. Поэтому э, мы надеемся, что эти наши встречи у нас продолжатся. Может быть, они будут идти в другом графике раз в месяц. Но э, если вы хотите о ком-то рассказать, если у вас есть идея, о чем нам всем вместе собраться и поговорить, не только о еврейских праздниках, но и знаменитых евреях, может быть, не только города Курска, но в принципе, это же очень интересно. Давайте собираться, давайте встречаться и продолжать поднимать эти имена, чтобы они не забывались, оставались в нашей памяти. Спасибо. Ну и кто хочет сказать, включайте, пожалуйста, микрофон и можно... Большое спасибо. Спасибо большое. Было очень интересно. Я ссылочку тоже кидаю своим знакомым. Спасибо большое. Очень интересно. Очень и прям приятно. Приятно, на душе хорошо. Очень хороший проект. Спасибо всем большое за полезную нужную информацию. Большое. Такое ощущение, что вернулись на много-много лет назад, соприкоснулись с теми людьми, опять о которых шла речь, и спасибо всем выступающим. Мирочка, тебе огромное спасибо. Ты умница. Мне тоже хочется сказать спасибо всем, кто подготовил в рамках этого проекта истории. Приложил очень много, на и самом деле, деле. усилий собрать этот материал, его оформить, его обработать и выступить публично. Это рассказать. Спасибо всем. Кто в рамках этого проекта стал волонтером и рассказывал истории о наших замечательных кулянах, это было замечательно. Спасибо, спасибо большое. Можно сказать спасибо большое. Наши все родственники в Израиле посмотрели эти передачи и были в восторге. Замечательно. Это а мне... хочется тоже сказать спасибо. Проект тоже тоже сказать спасибо. <связывая> видеться и слышать друг друга. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Всего пока. Всего доброго. Пока. До свидания. Горя, привет.